Еще и отключили свет Я позвонила тебе, но повода Как и причины нет Но я выдумываю историю И набираю твой телефон А на том конце провода Женщина сообщает Ты не увидишь, ты не узнаешь, ты потратила деньги, закончила трафик, но мне очень нужно, мне очень нужно слышать. Смотрю билеты, а в кошельке у меня не рубля, но я выдумываю историю и погружаюсь в глубокий сон а во сне. потратила деньги, закончила трафик, но мне очень нужно, мне очень нужно слышать голос. Слышать голос. Две недели пролетят так быстро. В круговороте рабочих дней Я придумаю сотни поводов Чтоб связаться с тобою скорее Я разведу костер в своей комнате И в ней станет тепло и светло Но несмотря на эти доводы Мне известно, что Ты недоступен Ты слишком занят Я не уверен Закончила трафик